Продолжая тему отношений между мужчиной и женщиной, хочется отметить еще поведение женщины, которая берет на себя всю ношу семейного быта. А мужчина тот, который ходит на работу, а потом на диване с газеткой, ну или теперь со смартфоном. Да? Уважаемые барышни, надо слезть с этого коня и отдать копье и меч вашему спутнику. Это он рыцарь, пускай и как бы, воплощается через это, проявляет себя и свои возможности. А если он хочет, чтобы дом было уютно, и говорит, что это женская работа, там, готовить, убирать, наводить уют. Ну, пускай вот служанку и наймет, если он такой богатый. А если это все-таки ваш общий очаг, и, то пускай принимает в этом действии участие. Гость забивает, ну, может, да, не обязательно полы моет, но тогда пускай готовит, пускай включает стиральную машину, гладит белье, ну, что-то делает, но об этом нужно договориться. Если вы думаете, что мужик будет додумываться на ваших намеках, нет, в нашем мальчиковом мире это не канает. Это не подходит для нас, понимаете? Если вы намекаете, а мы там, ну, начинаем в этом вникать и помогать, то мы в нашем мальчаковом мире становимся теми, ну, вот, рабами, лохами, ну, неизвестно кем. А вот если с нами договариваются, да, и мы в этом месте, как бы, вам помогаем, для этого вам нужно быть, э, уметь проявлять слабость. И мы тогда вас якобы спасаем. Вот такие рыцари, герои. А можете ли вы быть слабыми или вас научили родители быть сильными, чтобы не зависеть от мужчин и потом с вами разредом кто от которого вы не зависите? -то? А может все-таки надо науч... не обязательно быть слабой, а просто научиться быть слабой, ну демонстрировать любимому человеку типа вот я принцесса побеждает за меня там Гарынича, там Кощея освобождая меня из этого, да? ну, чтобы было место, где проявиться этому рыцарству. А если вы коня забрали, копье отобрали, сами там бегаете, сами все делаете, ну а, а нам тогда куда деваться -то? Мы тогда вам зачем вообще? Кто мы? Для чего мы? Тот, который ночью проявляется пружинской обязанности, И все? Ну, и без нас можете обойтись в этом месте. Или с тем, мы те, с кем хочется встретить старость, уют, который бы вас ценил, обожал, проявлял ради вас какие-то свои мужественные качества. Но если так, тогда нужно быть принцессой в этом месте, в каком-то месте слабой, но при этом мотивирующей нас. Не требующей, а именно просто мотивирующей. Некоторые барышни в этом месте говорят, а почему я всегда должна, почему не мужик? Ну, потому что выражаете, вы матери, понимаете? И нас воспитывали вначале матери. И те первичные поведения, первичные там, мы с молоком мамы, она для нас вот, ну, как сказать, опора в каком-то смысле. И если а, у меня в голове, ну, как у мужика, записана женская роль, как главенствующая, ну, куда с этого детства Не, ну, конечно, вы можете там обижаться, а вот, а он ничего не делает. Ну, если вот он реально ничего не делает, если вы начинаете меняться, начинаете трансформировать ваши отношения, а он не отвлекается, ну, вот тогда возникает вопрос, а вам с ним по пути? Может быть, чур меня, чур, и перекрестить, да, отпустить? А если откликается, ну тогда из этой глини, глины, лепите замечательный сосуд, который будет наполнен любовью, и, и востократ возвернет вам эту любовь. Лепите из мужчин правильных героев и наслаждайтесь их рыцарством в вашу сторону. Живите счастье, счастливо и в удовольствии.